Ну что, девчонки и мальчишки, слово «паразит» меня не покидает. Ну, приятно мне вас называть так, девчонки и мальчишки. Мы, в общем, расселились. Отель Хоп Ин находится в районе Краби Таун. Ну, райончик такой тихий, спокойный. Вчера вечером ходил в 7-11. По крайней мере, эта улочка тихая и спокойная, и соседние тоже. Потому что мы, в принципе, приехали рано, и ну, относительно рано, часов 7-8 мы уже были на месте. В общем, жизнь какая-то тихая, спокойная. Пока не вижу ничего такого тусовочного. Ну, хотя, в любом случае, я думаю, что здесь есть такое. Так что, вот такая вот тайская жизнь. Ну, и в Паттайе такие же улочки тоже есть. Но Паттайя все-таки более оживленная, как я считаю. Ладно, пойдем дальше смотреть. Ну, что это, девчонки мальчишки, а также их родители? Ну, позавтракают в этом кафе. Милый кафе, вот такой дизайн у него, деревянные столы, лавочки, табуретки, завтрак обошелся на 268 бат, это три сосиски, одно яйцо, картошка фри, вот, цены на кофе, эспрессо 35-40, то есть всякие, есть чай. Кофе, в принципе, сказали, что неплохой. Есть Wi-Fi, такой вот в стиль в кафе рядом с отелем, где проживаем. Еще такая барная стойка. Ну все, пойдемте дальше по Хозяйка, не хозяйка, работница. Пошлите знаю ребят центральная не центральная улица но такая широкая довольно улица а, транспорта тоже хватает и хватает также место для парковки так что мы сейчас идем гуляем по крабитауну тауну идем к набережной чтобы узнать расписание паромов пойдемте в улочку кафешки все пустые ну, наверное все-таки не такой тусовочный район это Сейчас идем до набережной, посмотрим. Но вчера, когда вечером приехали на набережную, там народ присел. Вот мы сейчас идем узнать расписание еще раз говорю, чтобы уехать на острова. Да, краби отличается от Паттайи, от Пхукета. Улицы широкие, то есть не такие узенькие, как в Паттайе, как на Пхукете. Можно машины прям парковать, и место остается для проезжего транспорта поэтому отличается ну пока еще я не все узнал про краби как сейчас буду узнавать постепенно потом сделаю свое заключение ну а об хукете я уже сделал заключение у меня там появился мой любимый пляж теперь манки бич да там потому что много зелени а песок белоснежный мягкий поэтому по приезду на Пхукет я буду останавливаться на Манке бич Какая-то непонятная скульптура стоит на набережной. А и там вдалеке видны скалы, я не знаю, как это назвать правильно, которые обросли уже зеленью. Сейчас быстренько туда ему подойду. Также стоят тайские лодки. Ну, сегодня отлив, видать, потому что а, уровень воды упал. Ну купаться здесь, конечно, не айс. Надо все-таки дальше ехать. Туда. За скалы. В общем, ребята, иду по набережной гуляю. И сейчас вдоль набережной поставили а, детские а аттракционы. То есть кто сейчас отдыхает на Крабе, не знает, сколько они здесь пробудут. Можете приехать. Ну, то есть кто захочет, найдет это место. Я не знаю, как туда точку ставить. Ориентиру вас Касикорн банк возле набережной. То есть вот так вот могу вам сказать. Забиваете ищите Касикорн банк, который находится на набережной филиал Касикорн банка. И здесь аттракционы батуты. Кто-то уже вылетел с батута, потому что порвана сетка. А, вот, называется Краби-Сити. Набережная, как я понял. Так что, кого будет желание, со своими малыми детишками сюда приехать, ну, готовьте кошельки, потому что будет «Мама, купи, мама, купи, папа, купи, купи» всякие игрушки, подушки 20-40 бат две штуки по 20 бат в общем ну, сейчас это не работает, скорее всего вечером будет работать такой рынок Вон 334 бата Такие там розовые мишки покемоны в общем все что хотите ну, даже посуда продается. Ну, вряд ли кто отсюда повезет посуду в Россию. Ладно, ребят, пойдем мы на пирс. Там у нас дальше, скорее всего, рынок продуктовый. Ну, для него, честно, неохота идти. Да. Пойдем мы на пирс. Движение плотное. там. Ну, может быть, это за этой ярмарки, То есть, что поставили детскую. Поэтому... Здесь получается, одна полоса занята вот этими стойками И транспорту немножко неудобно ездить Как и везде, много машин, много пробок Ладно, пойдемте дальше Ну что, девчонки и мальчишки, я пришел в храмовый комплекс Табличек нету, Но в интернете постараюсь посмотреть и подписать Ну, напишу под видео, как он называется а сейчас просто сами погуляем по этому комплексу. Территория, в принципе, я как понимаю, не маленькая. Вот Какой-то белый храм стоит. Половина все закатана в бетон. Сейчас жара на улице начинается. Время уже начала первого. В общем, ну еще немножко ветерок спасает в теньке. В Тинек заходишь, если ветерок обдувает. Прям классно. <Ох>, блях, Точно. Такой вот маленький прудик, лавочки вдоль него, мостик. Можно прийти. Ну, В любом случае днем, когда жара, когда солнышко начинает садиться. Не знаю, как он работает, до скольки. Расписание тоже не знаю. Но в интернете посмотрю все. Скину вам информацию. Под видео посмотрите. В общем, сегодня получается, как бы, на самом деле, первый день на Крабе. Но обстоятельства складываются так, что мы, скорее всего, уедем завтра. Уже в Паттайю будем возвращаться. Пока это не точно. У человека там какие-то дела появились неотложные. Поэтому мы, наверное, идем Придем, наверное, придется уехать Раньше времени Ну, Ничего страшного В следующий раз поедем И постараемся уже побольше Снять окраби, Чтобы у вас было больше информации А у меня было больше видео Здесь вы как поднимаетесь к В правой стороны Находятся стенды а, с красивыми местами, я так понимаю, на крабе О, ветерочек выдувает хорошо Но это, Я не знаю, белый храм, это не белый Сейчас пойдем внутрь Посмотрим, что там внутри Да Погодка, конечно, шепчет Залезть в воду И откисать бутылочки пивка О, собаки видите как балдеют забрались и пофиг все там у нас еще одна они по лестнице поднялись тенечек залезли и балдеют пойдемте в храм посмотрим что там у нас о, блять, фотографировать не разрешают. Пиздец. Что за странность Прямо Прям написано табличка. Но фото. Фотос. Тоже непонятно. Почему, блядь, фотографировать нельзя, что такого. Как будто бы что-то там будет с этими фотографиями делать. Ну, парк так себе, скажу. Я даже не буду советовать его посещать. Не то, что там фотографировать нельзя. Он маленький и ни о чем. Стоит какой-то храм непонятный. И все. Территория для парковки. Ну, сейчас вниз. Вот откуда люди идут. Сейчас пойду. Не спущусь, посмотрю, что там у нас происходит. Будет подниматься сюда. Если бы он еще был платный, я бы, честно, охерел бы. За что платить, деньги отдавать. Непонятно. Сейчас пойдем в парк этот, посмотрим, что там внизу у нас. Пока я видел красоту при въезде на Крабе. Это большие скалы. Дорога, пролегающая между скал даже. Был момент, где не успел снять на видео, и получалось там так, что еще деревья свисали, такую арочку маленькую делали, как бы в туннель въезжали. Ну, красивый вид, конечно. Не успел камеру снять, и там уже заряда было мало. Хотел оставить на заезд именно в гостиницу, куда мы заселились. сейчас пока человек делами занимается а я пошел погулять по парку ну, парк тоже себе сразу скажу не айс ну, там какие-то слоны спуска не вижу где спуск туда вот он слон телефон на спуск сейчас пойдем нас рядом дорога проходит а вот он тигр у нас смотрите какой Какой тигр сидит на скале на глыбе Так, так, что тут еще интересного-то есть? Вот отсюда он сидит спиной к нам, в Его бы подкрасить, конечно, альбинос был бы красивый. А так уже краска выгорела, уже непонятно, какого он цвета. Здесь у нас типа, вот, левицу почему-то прикрыли а, тряпками, не знаю почему, оливята, ой, не льются, а тигрицу, что-то я ляпнул. в общем тигрицу, тигрицы кормят а, тигрят, хвост обломанный, то есть зоопарком практически не следят, так стараются поддерживать в общем, таечка там лазит, что-то траву керачит. Ну, ни о чем, ребят, парк. Дерево, конечно, тоже непонятное. Какой-то папоротник, он начал расти, что ли, или не папоротник. В общем, три слона, папа, мама и ребеночек. Дочка или сыночек. Ну, так, для общего, как бы, если бесплатно еще, говорю, ребят, можете посетить, посмотреть, прийти в тенечке, посидеть на лавочке. Вода, конечно, блять полный пиздец. Не хотел ругаться, но приходится. Короче, засранный парк. Так, пытаются его реанимировать. Вот он. Тигр наш ставить, отец семейства. Ладно, ребят. Пойдемте. Если будет что-то еще интересное, я обязательно сниму. Расскажу и покажу. И готовят лучше всех. Я сейчас сидел, пока пиво пил, наблюдал за ним. Он прям, короче, у него прям конвейер целый идет. Только успевает. Вок мы Сейчас посмотрим, как он готовит, ребят. На самом деле, красиво. Еще раз говорю, мужики готовят лучше всех. Вот он сейчас сделал жареный рис. А, как он? Фридрайс. Только что до этого сделал жареное мясо с каким-то соусом. Ну, то есть у него все на автомате. У него здесь вот такая маленькая кухонка. Вок уже стоит на плите. Вот он начинает шаманить маник просто сейчас посмотрите сами все увидите раз кусочек мяса ну, руки чистые ребята я даже не сомневаюсь потому что второй год живу и никогда не было никакой диареи так что кто бы там сейчас не писал комментарии что фулан писани руками грязными это ребята поверьте это... а, все зависит от человека если он с душой готовит грязи там нету и готовит он очень хорошо Сама то а, не тогда. мясо мясо. Не помню, как этот фрукт называется, бобы или не бобы, просто порезанное мясо. Нужно водичку сразу, расварить. Здесь у ну, него специи едят да, все на глаз. Нужно отточенное, все движения отточенные. Здесь мы это делаем. Я просто зашел в бар Это не бар даже, это кафешка, где можно покушать вкусно Я уже поел, поэтому пишут не стал себе заказывать Девчонки, завораживают вас, да, мужик? Как мужик готовит на кухне Вот он, все, блюдо приготовил Все, все смотрите, раз это уже заготовки у него. То есть рис. Все, здесь мясо отдельно. Сейчас рис положит. Там вот рис рисоварка. Легий рис, раз. Сейчас уже порции такие стандартные. То есть есть микс низкий. Все, и он пошел дальше по-новому без остановок. Сразу свой бок моет. То есть тут же, пока он горячий. Вода теплая становится, он быстренько щетка это все смывает. Все остатки этого слова. И сейчас новые начнут готовить, новое блюдо. Так что все. И тут зажигает. И пошел. Very good. Ладно, ребята, вот так вот тайцы живут, но на самом деле у них работают все, от мало до велика. Даже бабушка сейчас здесь приходила, тарелки приносила с грязной посудой. А с левой стороны там еще есть какое-то кафе ихнее, видать. И она оттаскала, то есть посуду грязную. Ну так, ну что, мы идем сейчас в сторону дома выдвигаемся. Кафешки, в принципе, на каждом углу. Пока Краби я не в восторге, потому что, говорю, что, скорее всего, мы завтра уедем и не успеем посмотреть все красивые места, какие здесь есть, чтобы ну, потом какое-то заключение, вывод делать. Сейчас я нахожусь практически в центре города, и для меня это малоприятно. Здесь идет бойкая торговля, яблочки тайские по 60 бат в килограмм, скорее всего. <смех> <смех> Работают все, еще раз говорю, и женщины, и мужики. Вон они. В ее упаковки воды лайк и тащила. Литература всякая. На тайском, на английском. В общем, стандартная ПТАЯ более цивилизованная, могу так сказать. Пока что окраде. По он сейчас начинает палить нещадно не жалеет так что прячу в стеньке чтобы было более комфортно также везде стоят аренды мотобайков продажа мотобайков все это можно без проблем арендовать или купить кто хочет купить если на длительный срок приехали но ну, больше чем даже полгода полугода вот также еще тайская уже готовые блюда. Что ж, тайцы не любят готовить дома. Тайцы любят кушать в кафешках, в барах. Или приехать сюда, купить и поехать домой, к себе дома уже покушать. Телефонная сеть Детак. Well, вот в таких центрах можно купить сим-карту и спокойно разговаривать. Потому что сейчас запретили продавать в и леванах. Вот тут же рядом три move также можно сим-карту купить и разговаривать по Таиланду, там с Россией, массажные салоны. Все это присутствует. Говорю, райончик мне немножко сейчас, с одной стороны, хорошо, тихо, спокойно, а с другой стороны, нету движухи, как в Паттайе, вот эти бары, девочки, морковки, сувенирный магазин. То есть можно также все купить спокойно. И увезти домой в Россию. Или там в Украину, в Белоруссию, неважно куда, где вы живете. В общем, увезти домой, одним словом. Ну ладно, ребят. Если что-то будет интересно, еще сниму вам.